Привет! В этом видео я расскажу, как сделать проволочную брошь. Значит, смотрите, тут у меня был камень, и я к нему приделал полностью проволочный замок. И обратите внимание, что проволочный замок сделан таким образом, что игла не крепится намертво к основе. А она обкручена за счет каркаса. И упор есть, и игла пружинит, и она хорошо застегивается. Значит, какие тут нюансы есть? То, что если с иглой что-то случится, ее можно поменять, во-первых, будет. А Во-вторых, с ней ни для чего не должно случиться, потому что она отдельная вообще пружинящая конструкция. Еще конкретно в этой брошке есть еще крючок для того, чтобы на шнурочке носить. Вот, ну сейчас расскажу, как это делать. Ну, в общем-то это все несложно. Так эм, потребуется мне какой-то кусок, из чего быть брошка. Вот у меня есть кусок фарфора. Кусок фарфора. В общем, я пытался сделать эксперимент, чтобы получить цветной фарфор. В итоге эксперимент весь потрескался, и я его так замыл, и сделал такие куски для ну, брошек. Ну вот, собственно, дошло до них время. Итак, собственно, что тут представляется собой брошка? Тут крапана, это вот эти вот ухваты, которые держат ее на каркасе. И, собственно, самое сложное здесь сделать каркас, наверное. Ну, в принципе, если вы научились делать такие обкрутки, то уже ничего сложного нет. Поэтому приступим. Значит, у меня будет бронзовая проволока. Это она такая красненькая. Латунная хорошо подойдет Медная плохо подойдет Потому что мед очень мягкая И она будет разгибаться Поэтому Лучше раздобыть латунь. Ну и оптимальная миллиметровая проволока Тоньше Тоже будет разгибаться А толще трудно будет делать Итак, отрезаю кусок Момент кусок и теперь я делаю следующую историю я беру и загибаю кропана, начинаю загибать отступаю кусок примерно хвостик оставляю где-то вот 5 сантиметров потому что непонятно какой не понадобится и дальше гну крапана таким образом чтобы они длиной где-то были около сантиметра или 8 мм вот какие-то такие сгибаю и плотно их поджимаю. Вот такие штуки их делаю. Вот на такую брошку где-то надо 4 крапана сделать. Это первый, второй, третий, четвертый. И даже пятый можно, чтобы она крепче была. И э, это будет вот передняя сторона, это задняя. Значит, Переворачиваю по задней и делаю таким образом, чтобы сама рамка где-то миллиметра три оставалась под камнем. Ну или под вставкой. Вот, соответственно, следующий крапан здесь. Так. Вот это сантиметровость. Да, где-то сантиметровые они получаются можно это делать на глаз но я что-то через монитор экрана трудно понять какой размер так делаются вот такие ухваты и сразу мы примерно сгибаем чтобы понимать в каком месте это делать это, значит первый второй первый второй это подгибаем. Третье делаю вот здесь. Сантиметр. Третье делаю здесь. Так. Меньше, если делать крапона, то там, так как будет еще дополнительная обмотка у них в основании, а там съедается некоторый промежуток. И придется... Трудно будет загнуть их на... Трудно будет загнуть их на брошку. Так, третий... Как там я у меня -то? Что то я уже запутался. Как, как? Это вот вот они вот вот вот, вот. это чуть уплотнее было значит следующий вот здесь следующий здесь сантиметр сантиметр Да что ж такое так, вот крепко поджал и выгнул обратно в продолжение. Так. И еще раз прикладываю. Так. Ага. Это подгибаю сюда поплотнее к основанию. И вот последний делаю здесь, грапан. Сек сантиметр. Угу. Так поджал, это сюда запустил. Такая вот история. Значит, теперь надо выровнять, чтобы чтобы карпана лежали вот в одной плоскости вот этой вот части, чтобы так вот она в одну ширину было. Если он где-то в пошло, надо это исправить. Dx. И теперь. Я эти крапана сгибаю, удобнее всего их согнуть так, чтобы здесь осталось где-то 3 мм, и вверх 8 мм пошло. Удобнее всего это делать об какую то поверхности, вот у меня тут деревяшная, деревянная линейка, и вот поднимаю вверх вот так вот, сгибаю и прижимаю. Так. <смех> ну, вот такие ухваты получились а теперь я беру их выравниваю чтобы они смотрели перпендикулярно вверх перпендикулярно вверх и примеряю камень собственно говоря камень примеряю вот все идеально садится вот там есть металл чтобы загнуть на ставку и вот замыкаю с этой стороны это выглядит вот так значит так тут я делаю загиб вот здесь один сюда один сюда чтобы запомнить позицию дальше делайте сгибы поаккуратней аккуратней И начинаю поворачивать, собственно говоря их. То есть вот один. И, и надо сделать пару мотков вокруг проволоки. Как будто бы я не ленивый. Так этот подрезаю и загибаю оставшийся кончик. Значит, смотрите, сейчас тут буду ускорять некоторые моменты, чтобы быстрее их сделать. И комментарий будет немножко опущен. Так, это я сразу отрежу покороче. Ну, в общем, для замотки вот сейчас у меня тут кончик сейчас замерю где-то 3 сантиметра два с половиной. Имеет смысл как бы работать с одним набором проволок. Ну, таким базовым. Каркасы всякие и прочее, чтобы вот, вы уже четко понимать что на три витка у вас уйдет 3 сантиметра. И они как бы неизменно будут. 3 сантиметра. Так. крепят пассатижами почему-то и так вот это можно выровнять и он устраивается только в одну линию Первый кусок готов. Теперь еще раз примеряю в камень. И смотрю, что получилось. Значит, камень немножко сейчас хлюпает. У него воздух тут есть. С этим воздухом на финишной стадии будет борьба. И теперь надо сделать обмотки вот у основания крапанов вот этим -то. Вот эти обмотки и эти обмотки позволяют ну сцепляют вот эту вот всю ось точно но ну, делают ее не неподвижной и я их буду перекидывать эти обмотки с одной на другую и тогда они фиксируют как бы как это сказать каркас что он перестает быть подвижным и в финальной стадии приделаю ось на какую надевается пружина для иголки и иглоприемник делаю. Так, поехали. Мне потребуется кусочек проволоки. Также я буду делать отмотку миллиметровой. Но в принципе наверное можно чуть тоньше брать. Но я не буду. Так, вот я беру кусок. И начну вот, вот так вот соединю, потом отсюда вот так вот соединю, и отсюда сюда пойду, и начну делать э, эту булавку. Хотя булавку будет вот, вот здесь вот. У -у -у -у -у. Значит, я начну вот отсюда. Отсюда пойду сюда. А от этой пойду через эту и сделаю для булавки иглоприемник. Точно, да. Сейчас, сейчас все будет понятно. Значит, начну с этой. Опять-таки, тут мне надо где-то кусок оставить 2,5... Ну, 2 сантиметра. Я его отгибаю. И опять потребуется упор какой-то. Потому что тут надо сделать так, чтобы он загнулся вокруг... Здесь основание крапана. Сам не хочет загибаться. Поэтому я беру проволоку. Зажимаю ему тут буквально миллиметрик. Делаю его поточнее. Вот миллиметр уголок. Отпускаю где полтора миллиметрика и обо что-нибудь делаю первый загиб. Вот такой вот, вот загиб. И теперь он легко пойдет гнуться сюда. Достаточно просто перегнуть. И потом можно пассатижами дожать его. Вот Плотненько сжимаю. Опять догибаю в нужном направлении. И опять... И опять. Так. Как это скрипит мне все скрипучее седло. И этот кончик который образуется я стараюсь закончить внутри крапна там получится что сверху прижмет как камень и с этой стороны нечему будет зацепляться за, за пальцы но если не получилось то ничего страшного просто в идеале чтобы он закончился там где никого не потревожит и вот первый готов теперь вот напротив я беру ему и делаю то же самое и когда проволока длинная немножко проще делать этот поворот так Этот, и заканчиваю его там внутри. Вот. И вот получается, что он уже не двигается туда-сюда. Так, примерка. теперь теперь я сцеплю вот этот вот с этим и от него сделаю такой выступ для иголки который потом пойдет вот на эту и закончится тут И тут уже сделаю иглоприемник сейчас будет Магистральная прокладка проволоки. Поворот, поворот, поворот, поворот, это самое, как это делать, что-то я забыл, вот, вот так. Так, так, так, так. Это значит вот здесь я начинаю идет сюда. Это идет сюда. И это зажимаю и поворачиваю в это направление. Так. Немножко перегибается все. Но... уже 20 минут, брошку почти готова но, еще, конечно, не готова так, вот я тут кушу чуть-чуть не получилось получилось так ну вот это у меня сложилось Теперь я должен ее отсюда перекинуть вот сюда. Но чтобы каркас получился крепкий, я буду перематывать все, которые навстречу попадутся мне проволоки. И чтобы она была ровной, я ее немножко скручу еще. Вот здесь вот она станет пожестче. То есть я захватываю и поворачиваю. И она проволоку скручивает, и в этом месте проволока становится очень жесткая. Дальше в направлении этого крапана я завожу кончик сюда и выкидываю его вниз туда. И второй вариант, так, не качаемся, вывожу наружу его. Так, так, так, так, так. Подгибаю. подгибаю и второй виточек делаю чтобы было все вообще максимально крепкость это завожу сюда и вывожу наружу. Опять. А, трудновато немножко работать, как длинный конец, но, тем не менее, нет ничего невозможного. И теперь этот... Я захватываю место около крапана и я опять скручиваю проволоку, чтобы жесткость конструкции добавить. Буквально 3-4 витка. И вот уже проволока как железная становится. Так. И пошел ок, обматывать этот, этот кончик. Интересно, что вот, вот работа с проволокой, какой-то такой ребус с зарядкой для ума, как это все правильно заматывать и последовательность. Тут не так все просто, как может показаться на первый взгляд. Так. Вот что получилось. Теперь этот я выгибаю в эту сторону. Поджимаю. И тут опять я скручиваю М -м -м, проволоку. Можно даже моток сделать вот этой, да. Чтобы усилить конструкцию. Так, сюда его вожу. Честно говоря, не все у меня тут запланировано, кое-что я на ходу выдумываю. Ну, просто чтобы ради жесткости. Вот у меня что получилось. А теперь. Эту я скручиваю, чтобы проволока стала жесткой. Так. Делаю поворот. Здесь вот такой вот в сторону. Он должен быть не очень высокий. Где-то миллиметра три, наверное. Стараться надо не, пере... не переусердствовать со скручиванием, потому что может сломаться проволока в какой-то момент. Просто тупо... И вот получается вот такую надо сделать при поднятии. Вот это вот место надо сделать, чтобы пружинка с иглой обмоталась. Так чуть -чуть поплотнее делаю. Вот. Плотненько все должно быть. И теперь надо направление задать этой булавке. Вот сюда. Тут кончик-то мало осталось. Да ладно, мало кончика осталось. Значит, теперь я вот это чуть-чуть выкрою, чтобы уголок получился а, и заправлю сюда внутрь и обмотаю вот эту вот общую проволоку ну вот так вот Получается. на этой штуке будет надета пружина Это обматываю, Это обматываю. Ой. Ой, никакого. Так, так, так, Вот обматываю и идет она навстречу к этому крапану. Но ей по дороге попадает вот эта проволока, ее бы в идеале тоже обмотать, поэтому я это сделаю. Ну, я тут один моток сделаю не буду, много. Потому что мне не хватит проволоки тогда. Ха-ха-ха. Понятно, я наверное, не буду вырезать сильно куски, как я делаю, чтобы вынимать время всего этого происходящего действия. Так, это держится тут. Это сейчас надо поджать. Поджать. Опять я скручу вот эту проволоку, чтобы она жесткость появилась в конструкции. И остаток замотаю здесь вокруг крапана. И отдельно придется сделать иглоприемник, потому что не хватило чуть-чуть проволоки. Сложно тут предсказать, сколько проволоки надо. Тик-тик-тик. Это зажимаю И получается, все карпана у меня будут готовы. Останется только сделать иглоприемник и иглу. Сейчас это самое легкое. Так. Вот, можно примерить вставку обратно. Вот, значит, вот она, тут у нас лежит. Тут есть воздушные зазоры. Их надо выгнать туда. Вот все внутрь. Воздушные зазоры сейчас ликвидируются с помощью сгибания проводки. Я покажу это. И вот. И теперь надо вот сюда иглоприемник пристроить. Как я это буду делать? понадобится сейчас вы будете удивлены кусок проволоки кусок проволоки тут вот что-то не догнул догнул теперь сюда гнул теперь через камеру не все видно ли что подсмотреть нагло так так беру кусок проволоки где-то сантиметров наверное 10 на да, 10 побольше 12 на всякий случай и что теперь делаю значит смотрите тут у нас иглоприемник начинаю мотать вот а, с каркаса снаружнего этот, этот я продену внутрь сюда вот проткну вот вот сюда идти а этот будет вот сюда идти а, тут два сантиметра и их я замотаю вокруг одной вот этот первый каркаса основного как это сделать -то половче? Так. сейчас я это закончу. Видео. И сделаю еще где просто брошка металлическая с замком без ставки, чтобы отдельно отработать замок. Так вот. Первый у нас пошел. Значит, смотрите, вот эти все обмотки, они. Вот если вы вторую обмотку не делать, проволока начинает эм, крутиться вокруг основной проволоки. И это нам как бы мешает. Ой, придется Мешает, чтобы конструкция получилась надежная. Здесь я пере... перепутал, надо снаружи пускать сначала. Так. И здесь тоже два витка сделаю. Первый виток. Тут с проволокой такая вот идея все время работает, что когда есть начатый виток, его легко догнуть. Если витка нет, то его уже труднее согнуть. Так, это сюда надо поджать. Я просто когда сейчас перебирал, почувствуешь, мне в палец этот кончик потнулся. Дальше, если криво сгибается, я это зажимаю, чтобы плотная пружинка получилась. И вторая попытка. Ну не попытка, а второй виток, господи я несу. Так, так, так. Так, так, так. Ну вот. Значит, два витка. Сейчас я их сожму, чтобы они были аккуратно согнуты вот что получилось теперь проволоку я завожу сюда вниз вниз и сейчас я понял что я сделал некоторую глупость, так вот проволока идет сюда сначала и тут ее тоже надо нагортовывать. то есть я ее скручивать буду вот крутил теперь игла будет соответственно вот так у меня Здесь надо сверху идти и мне надо Сделать иглоприемник. Для этого я сделаю крючок вот такой вот. Сначала вверх загнул, потом э, поверну вправо, ой, то есть влево, господи. И тут э, я сделал вот такую штучку, петельку надо сделать. вот такую. Э, и в идеале, чтобы петелька еще немножко закруглялась вот внутрь туда, вот сюда вот колечком таким как будто бы как будто бы колечком вот таким вот и потом я хватаю за это колечко и проволоку вгибаю сюда наружу То есть и сверху вот такой получается вот здесь пружина здесь иглоприемник дальше я чуть-чуть распрямляю его Распрямляю. Ой, раскрываю вот эту вот штуку. И через где-то еще сантиметр начинаю пускать вниз и обмотаю все вокруг каркаса. Значит, вот тут как раз не хватает. Вот этот вот промежуток нужен для того, чтобы острие иглы прикрыть. Сейчас я иглу сделаю, и будет понятно. Здесь можно сделать еще такой пятачок, чтобы прикрыть иглу. Вот пятачок. И теперь... Что-то я тут не то сделал, потому что смотрел через камеру и не понял высоты, какую я сделал. Я подзагну... Через фотоаппарат не все видно, как а... размер какой получается. Я живьем глянул и удивился, что это, что я тут согнул. Так вот сейчас правильно получается у меня, я чуть пониже сделал. И к видео в описании к этому я прикреплю фотографии брошки, которая получилась с линейкой чтобы понять размеры этого. А а то я тут кручу, верчу и, и, и сложно поймать кадр. Так. Это сгибаем. Ну вот, сейчас все идеально. Это сгибаю. Тут у меня игла защита. Сугубо-то такая. Произвольная. Сейчас я ее тоже. Так, брошка упала, значит, ее купят. Приятно. Ничего не делаю, но кто-то ее уже хочет купить. Так. Так, так, так. Так. Ну вот, все нарисовалось как надо. Теперь этот свободный конец я обматываю вокруг каркаса. Наверное, три витка. Или 4 сделать. Потому что это как проволока, чтобы ничего не размоталось. И вставляем камень. После того, как вставлен камень, ставим иглу. Так, так, так, так. Так. Сори, что долгое видео, конечно. Ну, ну, что делать Ну вот Тут у меня все согнулось Сейчас я это веду обратно Сейчас, когда камень там вставится Он уже будет понятнее, как все подогнуть подогнуть сейчас надо будет так это я закончу тут я откушу сейчас кончик кончик я откусил и это загнул Вот, что получилось. Немного криво. Всю кривость устанавливаем обратно. Так, теперь ставлю камень. Как ставим камень? Смотрите, так как тут много карпанов, часть карпанов можно начать загибать без камня сначала, чтобы камень как в кармашек залазил. Ну, например, вот эти вот можно загнуть без камня. Вот так вот загибаю их. Загибаю. Так, так, так, так, так, так, так. Вот без камня загнул. Следующий уже загибаю с камнем. В целом технология загибания одна и та же. Я подгибаю сначала, вот начинаю на сторону камня гнуть. А потом, когда изгиб какой-то получался, я дожимаю пассатижами. И вот он держится. Хорошо, когда крепкие камни. Когда камни нежные какие-нибудь, типа янтаря. Там, конечно, так не поделаешь. Там придется делать как-то поизящней. Не знаю пока как. Может потом подумаю, запишу на это отдельное видео. Так. Теперь что я делаю? Так как вот здесь вот сейчас пустоты у меня, вот можно пассатиж заснуть в них, надо сжать каркас. Каркас можно сжать, если скрутить проволоки. Что я делаю? Я беру за, за проволоку пассатижами и поворачиваю ее. И проволока начинает уменьшаться в длину и стягивает эти все сетки. И, собственно, это в этом есть некий прием. Стягивает сетки и, и карпана зажимают камень сильнее. Так. Так. Здесь какие-то толстые бугры у меня получились. И декоративный какой-то получился. Ну, да ладно, держится и держится. Так, вот это тоже можно поджать. Чтобы поплотнее сел. Теперь ставим иглу. Как ставится игла. Как ставится игла. Вот она вот такая получается. Сейчас будет большой сюрприз, игла будет тоже из проволоки. Так, где мне проволока? Отматываю кусок проволоки. Ну, сейчас длинненький, беру, неважно. И теперь снаружи ее кладу и подгибаю уголок. Первый уголок подгибаю вот это, в такую петельку. Дальше эту петельку зацепляю за место, которое вот я подготовил для, для иглы. И поджимаю пассатижами. Ну, вот так вот. Сейчас я покажу. И вот поджимаем пассатижами. Дальше этот кончик я тоже поджимаю. И вот, и, и вот у меня крутится первая штука. сейчас кончик еще надо поджать немножко, чтобы зацепляться ничего и вот я тут лишний кусок а то он зацепляет камеру так и вот первый пошел значит это я держу держу и теперь я хватаюсь за эту пружинку которую сделал и делаю новый виток. как бы не схватиться-то. Виток делаю новый. Так. вот виток я перекручиваю и держу пассатижами и доматываю и, и потом подгибаю и получается пружинка э, плотно обматывает вот это подготовленное для нее место Получается пружинка ездит по проволоке. Продолжаю, чтобы она заполнила все вот это подготовленное место. Так. итак дальше когда вот навелась необходимое количество надо вот этот кончик отогнуть крайний самый его сгибаю его вот он получается вот так вот я его отгибаю и поворачиваю в бок. Таким образом он затыкается за это вот основание. В бок поворачиваю, немножко сгибаю, чтобы он был кругленький такой. Он как бы фиксировать начинается. Вот вот. Вот что он делает. И он раз застревается. Теперь я поджимаю иглу в нужном направлении. И игла у меня мягкая. Вот сейчас опять я ее скручиваю, чтобы она стала жесткой. То есть я зажимаю пассатижи и начинаю крутить брошкой. Опять-таки 3-4 раза. Если сделать больше, игла сломается. Собственно, чтобы понять, сколько раз крутить, можно взять проволочку отдельно, ее согнуть и прокрутить до тех пор, пока она не сломается, и посчитать, сколько это раз. Ну, как бы, вообще это общее правило, что если непонятно, как это работает, берем пробник и портим пробник. Чтобы не портить на изделии. Так. Вот у меня тут иглоприемник. Я отмеряю промежуток до него и откусываю лишнее, чтобы ничего не мешал. Дальше с выравниваю проволоку свою, мне ну, кажется, что безумие какое-то, но в целом тут можно разобраться, если захотите, если не захотите, то конечно. Ни в чем не разберемся. Так, еще раз короче делаю. Вот. И игла у меня уже завелась за иглоприемник. этот фиксатор, который я делал, не позволяет пальцу воткнуться в иглу. Иглу надо чуть-чуть приподнять, чтобы это делалось легко. И вот. Раз, и, и выводится она оттуда. Теперь что я делаю теперь надо заточить эту иглу сейчас я сдвинусь на край ага, вот я кончик иглы сейчас беру напильник и напильником запиливаю кончик вот делаю какую-то плоскость потом поворачиваю делаю следующую плоскость поворачиваю, делаю следующую плоскость. И вот игла. Кончик получился остренький. Но напильник достаточно шершавый и я беру свою линейку, которую сделал со шкуркой и сначала 320 я заглаживаю это острие все, Собираю следы от напильника. камеру мне. Следы от напильника. Дальше. Я делаю страшный трюк. Ой, даже не знаю, как его рассказать. В общем, я... Переворачиваю линейку, где у меня приклеена 1500, ой, 2500 шкурка. И заглаживаю до конца иголку, чтобы она хорошо протыкала одежду. Иголку тоже у меня из миллиметровой проволоки. Вот она остренько теперь. Теперь, когда все заточено, я этой же линейкой тысячной шкуркой мелкой, натираю иголку, чтобы она заблестела. Потому что иголку даже гладкой, чтобы хорошо протыкать ткань. В идеале ее вообще прямо наполировать эту иголку. Это можно сделать с полировальной пастой и кожей. Либо можно сделать это бормашиной. Где-то в следующих видео я покажу, как сделать с пастой полированной пастой и кожей полировку. Сейчас не покажу, чтобы не зайти с ума. Итак, вот она у меня закрывается. Иголка Прячется в и острие не втыкается в руку, потому что потому что тут упорчик у меня сделан специально. Вот что и получается. И сейчас я прикалю к тряпке, чтобы посмотреть. Итак, вот у меня есть кусочек ткани, красивый клетчатый. Открываем. закалываю и вот все прекрасно держится камень сам все тяжелый будет отвисать конечно немножко но но в целом все держится так пару моментов еще про брошку смотрите финальная пара аккордов и расходимся У брошки если она не симметричная и достаточно крупная, надо делать замок немножко выше, чем центр. Потому что центр тяжести будет прокидывать. Иногда делают по центру, но тогда брошку вешают как бы вот так, вот получается. Под, под, под разными углами можно вешать. Следующий момент, который который можно помнить это то что вот это вот механизм который э, поворачивает иглу будь то просто пружина которая согнута прямо из брошки будь то припаянная игла как угодно она на, в классическом подходе делается справа а иглоприемник слева но это для правшей брошка а если для левшей то наоборот соответственно вот эту вторую покажу. Вот как-то так это все выглядит. Итак, друзья, жду ваших подвигов. Отмечайте меня в своих инстаграмках на хэштег Юра Юра и проволока будет в комментариях там написано, ой, в описании к видео будет написано и в описании к видео будет всякая информация про меня, где можно смотреть и чего. И, возможно, если вы попросите, я сделаю какие-то брошки, которые как... Экзем... Ну, как... не столько брошка, сколько как демонстрационный образец. Вдруг кому-то надо. То есть вот такую штуку, чтобы смотреть, как это все скручено. Если кому-то надо, можно будет послать. Ну ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. Вот час и брошка готова.